5 баллов рекомендую 4200 все включено, ребята Сахалин welcome Перемещает на устье Ланги, это река Лангери остров Сахалин, это база. Сейчас туманя не видно, но я потом ее более подробно сниму. Здесь рыболовецкая база, ну и также туристическая. В устье реки Лангери находится. Ну и буквально 100 метров. Охотское море, где вот край там заканчивается, это Охотское море, Прибой слышно. Сегодня утром ребята поехали, не поленились, ну и буквально километров 5-6 выше Устья нашли где кижич клюет. Ну мы собрались и поехали туда, все легко и просто. Вот она, усти. Южно-Сахалинский Таймишатник с нами едет. Я на камеру сказал, что с нами едет Южно-Сахалинский Таймишатник. Вкратце, куда едем? День второй или третий у нас? Второй. Второй. Река Лангере. Едем. Точнее, без нас душа. Без нас душа, там мы что-то здесь настраиваемся долго. Долго запрягаем, Вон, Дима. Ну, ничего, мы сейчас их обловим. Да, мы сейчас их обловим. Маленький мини-обзор будет на лошачевые снасти. На киту, на кижуча. Ну и сразу про замену крючков. Вот ядовитые цвета здесь преобладают. Сейчас я еще У рыбаков лососёвых лососевых преобладает вот, вот такие цвета основная масса. Вот это я любезного Александра взял. Вот такие ядовитые цвета. В основном это мэпсы. И что у нас? Что у нас, что у нас? Я бы, конечно, они мне. Далее эти блесна покидать. Но что я заметил, вот на, этого, на эту блесну уже вытащили одного кижуча. Ну и смотрите результат какой. То есть у мэпсов надо и у морана, и у мэпсов Тройники всегда меняем, господа. Это рыбалка на кижучу, на киту. Они рыбойкие. Поэтому меняем тройнички. Обязательно тройнички меняю. Вот это сейчас подбираю. Я овнороски меняю. Сейчас надо будет откусить. Так. Вот так делаю. Угу. Дождь. Все, все криминально. Две минуты И овнерский крючок здесь Так, господа Еще раз повторяюсь Кижучки, кита Лососевые Рыбалка на Сахалине Преобладает все Это яркие цвета прямо, ядовитые Вот Я даже больше вам скажу В Сибири у нас таких, наверное, и не найдешь В таком разнообразии, как это здесь Это все это есть вот. И кидаешь и кидаешь и кидаешь. Какая сработала, значит, на ту весь день рыбачка. Все, вот так вкратце. Обзор. На кижучевые снасти А кто поймал? А, брат твой. Погода огонь на соколине, мужчины. Да, это кижуч Да, ребята, это кижуч Это кижуч Вытащить бы только Смотри, Смотрите, как он делает Что он делает? Что он делает? Боец, боец до костей. Боец до мозга костей. Есть! Есть! И выпал! Выпал, прикинь! Выпал крючок! Да ну! Да ну! Мой! Мой меня не видно там, наверное! Не видно! ха ха я спрятал за шапку! Побрать, Андрей! Моя! А я... Ну да, прикольно! знаете как было произошло я только сказал ты слышал же да артем ага. я говорю артему говорю где мы кижуч наверное в море и закидываю с этими словами и поклевка поклевка как у Тайменя. ну это хороший да понежно килограмма 4 я думаю да ну пол железа Леня Монстр, вообще Монстр прям. Но я же это, я же бро, можно брать вообще? Кушать. Вот. Поймал, пусти здесь не канает, ребята. Я его съем. Я его съем. <не> <genuine> ну что, Дима, давай пару фоточек, да? Ух, мужики не Вижу, чатник стопроцентовый! Второй завалил! Ай, красав, ну такая же? Да. Ну, так, покрупнее. ну да, покрупнее, если я прямо чувствую. Ну а этот нет. I'm not going to be here. Господа! Ой. Ай. Тихо, тихо, тихо, тяго, тяго, тяго, тяго, тяго. Это жесткое, жесткое, но это побольше. Ага. Леня 100% кижучатник Ха-ха-ха. Есть. Ой, красава я. Вообще красава. Ну что, выключай, давай пару фото. А, Сейчас, пожалуйста, Страна встречать кижучатника главное о, братья, вам спасибо. Ваши блесны сработали. О. Мы знали только, что ты заберешь. Мы даже спорить не стали. Леха поймает. Где Саня? Спит? Не, не спит. Поздравляю. Тут двух, там двух. Вообще красиво. Все, братан. Мои блесны сработали? Красиво. <связывая> я не сказал, что ты понимаешь? <связывая> только твои. Не, ну когда я когда я говорю, что ты короче сработал, первый первый. Ну, конечно. Тут даже спора нет. Там нет. Мы команда. <связывая> команда. Это, это... Ты как она? Прыжешь, прыжешь. Прыгал? Нет. Он прыгал? Нет. А самое здоровое на ну, легке вообще. О, это самочка хорошая. Магу. Вот а -а -а. это свежак. Слушай, и крыж я взял. Это, это прям свежак. Да, шоу. Шоу. Короче, спасибо, братья. Димон. Натурис. Братя корейцы. Рыба заходит, братья корейцы. Рыба но... да. да. свежая. Братья и сейчас прискаться начнут. Да, да, да. А да, сейчас самая вечерка, самая. Это вот до, до часов девяти, но просто потом потемну идти А да, мы сейчас ее промокнулись